Я сделаю два варианта. одним мы сейчас э, завакумируем, просто положим, да, чтобы они полежали. А одни сделаем как э, маринованные, сварим. То есть почувств... попробуйте для себя разницу. Э, ну и выберите вариант, который сможете себе использовать на производстве. Опять, э, которые просто маринованные, которые без тепловой обработки огурцы, с ними возникает проблема, что через 24 часа их нужно вынуть и переложить э, в гастроемкость. Иначе они... Просто в кашу как бы раскисают. Вот. А, так, два пакета я сюда добавлю э, немножечко соли, э, добавлю сюда чуть-чуть кинзы. Прям с веточками в целях экономии. Так, буду несли. Вот, и добавлю немножечко чесночка. То ну, вариации, говорю, маринадов могут быть различные сейчас ну на примере как раз там э, помидоров огурцов цукини э, мы с вами это увидим за вообще такая благородная травка э, прекрасно сочетается она и и с овощами, и с мясом, и, и с рыбой, и с морепродуктами. Вот. Причем ну, вкус такой достаточно, ну, я считаю, традиционный для, для России. Хотя вроде специи, это травка-то не нашенская. Итак, а, здесь а, без заморочек. Ну, можно заморочить там, сделать маринад отдельный, да, ну. В грунтах содержится очень большое количество влаги, поэтому э, смысл там э, делать отдельный маринад как бы нету, он, он сейчас раз, разойдет, ну все равно он сейчас разойдется, они дадут все равно немножко влаги. Единственный принцип э, всегда, который надо выдерживать, э, ну при любой мариновке, да, там, э, что всегда сначала, э, с, э, с, ну это не ксюида, а вообще, я говорю, да? Сначала сыпятся всегда сухие специи, а потом все, что имеет влажность. Влажные специи, так сказать. Так, перемешали. Можно мариновать с добавлением там соевого соуса. Но я остановлюсь на своем любимом а что отпугивает? Количество пищей. Я два огурца таких сюда забабахал. Плюс я говорю, вы понимаете, что вот огурец, он там на 80% состоит из воды. Вот то, что вы сейчас бухнули, вот так попробовали. Смело по вкусовым ощущениям делите на два раза Потому что та влага, которая содержится в огурце, она ну, съест ту соль, там, ту остроту, которую положите Ошибка, кстати, тоже такая распространенная, что э, Ой, я вроде замариновал, нормально было Называется Все учучкал Ну ладно Так, я думаю, достаточно для сюда и для варочки. А? А я протру сейчас его. Обалденско получается. Вообще он запаяется, конечно. Yeah. Ну так, что уж... Выглядело все это красиво, цивильно. Вакуумируем. Сейчас пойдут цветовые метаморфозы у огурца. Сейчас покажу. Оп! продукт получается то есть они уже как малосольные выглядят да сейчас полежат буквально я говорю ну буквально 20 минут и их в принципе можно пускать уже в работу как малосольные а эти будем варить так, так тоже сюда положим Оп. наши стейки овощи То есть помним всегда да. либо можно его настроить на режим охлаждения то есть он будет охлаждать он будет охлаждать там до плюс 3 градусов но процесс охлаждения будет гораздо дольше вот. я все-таки рекомендую плюс поваров вообще нельзя пускать как бы чтобы они там кнопки нажимали вот. То есть один раз настроить, показать, что включил сюда, включил, сюда кнопку нажал. Там через 20 минут достал. Вот. Легче этот будильник поставить ему на кухню. Ну, вот такие вот овощи. Так. Вот эти, вот эти спокойно будут до 20 дней храниться в холодильнике. И ничего, ничего им не будет. Ну вот второй пакетик, точно такой же. О, все, дайте. Не будем париться. С чем? у меня там черри еще есть? Так я их сделаю с перчиком чили. А можно попросить передать э, стаканчик? Тут как раз вот надо развести будет маринадик. И один кусочек сахара. Угу. Спасибо. Так, сделаем маринад из э, яблочного уксуса. Классический, да, такой. он ну, хватит. Э, добавим туда соли. Масло. Еще немножечко масла. Как это, Джейми Уэллер, да, кто смотрит его у него любимая тема оливкового масла масло еще немножечко масла. так сахарочек сюда его выкрашу они так сладкие сами по себе вот. а если хотите заморочиться можете как бы вырезать у них вот эти плодоножки еще сильнее пропитается Я, например, на банкеты вот эти чери тоже готовлю. Я их шприцую бальзамическим уксом. Ну, то есть сначала высасываю туда с шприцом, а потом вот эту влагу, которая есть. Ну, там надо просто аккуратненько прям попасть. То есть, ну, мы примерно же знаем, как расположены вот эти деления, попасть. И внутрь просто капельку прям бальзамического уксуса. И подаю как КНПшки с сыром. Прикольно вообще получается, вроде кусаешь да, помидорку, а там внутри вкус бальзамика. Немножечко еще уксуса добавлю. Так, и добавлю э, немножечко еще размаринчика нашего любимого. Ну, прикольно вообще с помидорами сочетается. И перчика чили. Хотите прямо совсем острые, то да, семечки у чили не удаляйте. А? Нет, мы делаем вариант малосольных таких вот помидор. Дальше, соответственно, если мы хотим, чтобы они там пролежали, мы можем их или дольше сварить, или просто на подольше оставить в вакууме. Так, я сделаю не так, я залью маринад в пакет прямо. То есть тут тоже очень интересный момент есть. Когда вот, ну, делаете такие вещи, э, ну, меня спрашивают, а что, а сколько маринада надо лить? Ну, я визуально смотрю, примерно там наливаю на одну треть продукта. То есть этого бывает достаточно для того, чтобы весь продукт потом покрылся. А? Да? Здесь, ну, здесь вот, что-то у меня многовастенько получилось маринада. Весь я не буду его выливать. нормально как бы будет а, нормально бьем чтобы не мешалось нам лишнее это тоже так обрежем лишнее Menti. Вот эти лишние пакеты, как бы, в, в, в холодильнике они начинают занимать много места, мораться там, попадать куда не надо, поэтому э, лучше от них избавляться. Я говорю, ну, подрезать сразу хоть, по размерам как надо. Но э, краешек, например, я э, всегда стараюсь оставлять. Если я ставлю маркировку, у меня очень много транспортируется, да? Когда ставишь маркировку сюда, она там может заляпаться. Что-то маркировку ставлю как раз между швами тоже очень большая просто у нас проблема была с этим так еще 14 минут на про крепость алкоголя это я до да, что просто наливаете в емкость ставите в вакуумный вакууматор например ну любой алкоголь закрываете вакууматор то есть процесс цикл проходит открываете у вас Вкус алкоголя становится более насыщенным. То есть крепость хотя не меняется. А? А? Да, то есть происходит кипение алкоголя при низкой температуре, при высоком давлении получается под высоким давлением. И то есть ну, идет насыщение, насыщение вкуса. Все, они, видите, у них даже вид уже даже маринованных, да, становится. Вот. Можно таким образом оставить, то есть. Но просто надо их, ну, чтобы они полежали. За счет того, что здесь э, толстая шкурка, да, и э, надо гораздо дольше времени, чтобы маринад проник. Я говорю, если уж совсем поизвращаться, то можно плодоножки вырезать, то есть быстрее мариновка произойдет. Но мы ее этот процесс ускоряем за счет того, что даем. Э, ну, э, повышаем температуру, а, э, ну, то есть 55 градусов, то есть неестественная температура среды, и таким образом э, процессы мариновки ускоряются. Обязательно. Сам процесс, как бы не, при работе с видом, он неизменный. То есть э, приготовили, э, при, приготовили, при, ну, завакумировали, да, приготовили при температуре и обязательно охладили. Иначе как бы ну, вся процедура становится бессмысленной. Так, в принципе у нас э, осталось, осталось, ну давайте цукини тоже замаринуем, что. Ох, ох, блин, спасибо. Цукини тоже замаринуем, ну, тоже кружечками нарежу его. не нам было тот маринад выливать. Так, ну цукини, к примеру, давайте сделаем с имбирем. Я что, все стаканчики израсходовал, да? Берем, а нет, давайте с базиликом сделаем, да? То есть интересно же будет, хорошо будет. А, так, можно стаканчики еще один попросить? То есть в стаканчики э, сделаю маринад, ага. сделаю маринад из растительного масла, соли обязательно э, имбиря, ну имбирь, вернее, туда прям целиком натру. И базиликовые пасты. Для дрессингов прямо вообще, для салатных огонь получается вот этот продукт. Очень высокая концентрация по вкусу. То же самое. Складываем в вакуумный пакет. Равномерно распределяем его. И вакуумируем. курицу у нас осталось 8 минут есть сейчас еще у компании Apache ванны термостатные уже состроенным термостатом то есть ну нету вот этой вот переносной штуки как бы классные они, но для небольших производств это раз, то есть для совсем уж небольших производств. И э, то есть если вот этот термостат можно там насадить по мере необходимости там, на одну вторую, на одну первую, или, я как уже говорил, на... да Можно на кастрюле, но помнить, а, Так, сейчас покажу, расскажу. Вот такая штучка у нас получилась, очень симпатичная. Огурцы, посмотрите, вообще уже. Вот. Про кастрюли момент такой. Да, можно использовать кастрюли на плитные, там, да, которые. Но вот рабочая высота, да, гастремкости должна быть 20 сантиметров. То есть, если вы наденете на кастрюлю, которая глубиной больше 20 сантиметров, у вас получится внизу мертвая зона, где вода не будет циркулировать. То есть она будет поверху ее гонять, ну и каким-то образом частично там зацеплять низ, да, ну потому что все равно это жидкость. А, но получится, что а, на самом дне у вас температура будет на градусов 5, а, как минимум, ниже, а, нежели а, вверху. Поэтому с, вот самое удобное, да, это просто брать а, гастроемкость, поликарбонатную даже не обязательно брать из нержавейки. Просто с поликарбонатной такой момент, что а, ее там бросили куда-то, еще что-то, и она это может треснуть, да, то есть не такая долговечная нержавейка, она все-таки, ну, срок службы у нее практически там вечно, если на нее не наступать, не, не прыгать на ней, там, не мять ее, вот. Поэтому тут, ну, не надо как бы придумывать велосипед, просто если нужно совсем уж небольшой объем, то есть вы взяли там одну вторую половинку, да, от этой, вот. Если чуть побольше взяли одну первую, ну, если большие объемы, да, то взяли для приготовления две первых я вот говорю на полторы тысячи человек на полторы тысячи человек в принципе у меня справлялось с работой два си Ну просто надо было готовить работать в один день готовить на разных температурах в принципе для там стандартной сети там из пяти шести заведений на производстве одного си если есть, например, фабрика кухни или заготовочный цех, одного сюида в принципе хватает. Даже при том, что там, ну вот у меня там практически 80% блюд на, они завязаны на заготовках сюидовских. Так. По заготовкам у нас э, в принципе все. Э, я предлагаю сделать э, небольшую паузу. Э, так, ну предлагаю начать поэтапно как и двигались у нас есть с вами замаринованное сырое мясо и мясо приготовленное в еде то есть сейчас по очереди обжарим так. обжарим по очереди сырое мясо и потом Сюидовское мясо. Ну, серединка нагревается. Думаю, будет достаточно. Я мог его в воке пожарить, но потом замучить этот вок отмывать. Можно также доготавливать и в пароконвектомате, например, если у вас какие-то банкеты. Единственный момент, что, ну, понимаете, да, мясо вареное получается. И вам нужно, чтобы на нее лег колер. Поэтому воздействие температуры должно быть ну, гораздо больше, чем при э, традиционном способе приготовления. Я, например, готовлю. Сейчас. А можно там вилочки подготовить, чтобы потом пробовали наши гости. Ага. Ну, куда-нибудь там поближе, да, поставить. Все. Ага. Так. Поставим охлаждаться наши овощи у нас сегодня ну то есть видите да не потерять света не произошло огурцы наоборот подмариновались помидорки соответственно тоже креветочки наши охладились Даже чуть подмерзлый. Не хватает жару. Вон. Так, давайте мы довести до готовности тогда сырое мясо ставим его в пароконвектомат. добьем его тепловым ударом на 200 градусах кстати у апач вышел вот такой интересный парик достаточно быстро набирает температуру до этого если кто работал с параконнектаматами апач они были не очень Компания сама знала об этих недоработках, и вот выпустили аппарат, мы вчера на нем поработали. Я был приятно удивлен. Во-первых, тут ну, все функции там, регулировки влажности, мощности вентилятора все есть, с автомойка все есть, и очень быстрая скорость нагрева. То есть, ну, то есть ничем он там по большому счету не уступает лидеру да, рынка. Перед тем, как э -э, готовить любое сырое мясо, да, вы знаете, нужно обязательно, чтобы мясо полежало при комнатной температуре хотя бы минут 5-7. Для того, чтобы для него не было шоком вот это вот э -э, приготовление, ну, перепад вот резких температур. давайте вскроем наш пакетик то есть я дам специально сделал один кусочек чтобы дать попробовать его сразу после сюида вот этот мы нарежем а вот эти два обжарим. Сачок тоже можно не выливать. То есть, да, использовать для соуса. давайте чтоб всем хватило то есть на разрезе мясо ну медиум well так назовем его вот если хотим медиум сделать то температуру просто 65 градусов выставляем но помним про просоедин, всегда про соединительную ткань да то есть для а для да Она и мягенькая будет. Но это вообще мясо само по себе будет мягкое. там процесс не будет меняться до да? а, а, ну, поддерживать в смысле его в температуре поддерживать в температуре Мне кажется, что, в принципе, на смену, как бы, ну, ничего не будет. Но, например, с куриным филе оно, оно пересыхает. То есть, сейчас с говядиной, я думаю, вряд ли что-то что там, но ну, какие-то будут там катастрофические изменения. Тоже яйцо, например, да, мы как пришли к 20 минутам, то есть начинали там и 40, и, и, там, и ну, по 5 минут там снижали. В результате поняли, что 40, там, что 20 минут. Там, яйцо не меняет как бы своих свойств. Что делать? А сейчас а я покажу его. сейчас а У нас возможность сегодня все попробовать. Так. Ну видите, да, то есть моментально набрал температуру. 200 градусах я думаю минуток 8 будет достаточно чтобы даже наверно 7 на перчатку не реагирует так ну а я обжарю на этом же раскаленном просто наш филе наш заготовку Сточка работает у нас да? Жарю по одному куску, потому что середина только нагревается, края как бы не могут, э, доб, ну, добить температуру не может. Вот. То есть стараться надо, чтобы куски были, естественно, плоские, то есть аккуратно их там, ну, я, он использует тендерайзер на работе, то есть он дает стандарт опять по толщине. Вот эти все вспомогательные средства, они ну, помогают стандартизировать нам качество продукции. Но оно же все уже как бы, здесь все э, соки разошлись как надо. Мы чисто его прогреваем и колеруем. То есть мы его не готовим, по сути дела. Немножко ее подольше надо было поварить. Что-то это жестковато немножко осталось. Так, это сюит жареный. И э, для сравнения еще. Предлагаю положить сюда же лопаточку свиную, да? Ой, э, говяжью. Которая вот у нас 8 часов как раз готовилась. тоже просто пару кусочков обжарю а, это а? просто все виде 8 часов ну а? нет я сделал сюда соль перчик паприки и размаринчика да, с маслом Прекрасная, великолепная получается. <плёк> mm. Огонь! Так, ну да пока поставлю в сторонку, вот, то есть такие вот стычки, мне кажется, ну вполне прикольно будет. Даже два у меня влезут сразу. А лопатка там По-моему сейчас закупочная цена Если я не ошибаюсь Там в районе там, 30, 320 рублей у нее За килограмм При этом Я вообще, вообще сейчас своих поставщиков Ну у нас есть местная разделка там, Один поставщик сам разделывает Я стал забирать у него шейку Говяжью То есть это мясо, которое Вообще никто никуда не использовал, всегда там фарш его пропускали, да? вот И стал делать из него свит. Единственное, увеличил время до 36 часов. Ну, потому что там коровки всякие попадались. Вот. И получил великолепный результат. То есть все мясо, которое там на супы, на, на супы, на салаты. То есть плюс на восточке у меня там кавурма идет там лагман с говядиной это суп пики вот это то есть везде вот эта сюридовская шейка получается великолепно ну и плов то есть плов мы готовим традиционным способом ничего там не стали менять то есть это опять чтобы сохранить но такую все-таки аутентичность до борщить как говорится я говорю никогда не надо плов из говяжьей шейки просто получается огонь какой то есть, там достаточно соединительной ткани, которая дает сочность. Вот. И это мяско подошло. Сейчас мы его тоже шинканем. Рукой его, ладно, щипцы еще в лаборатории не появились. Так, это у нас свит Свит, свит, свит И традиционка наша Вроде должны быть готовы Предлагаю подойти попробовать, да, а, то есть у нас получилось а, сюидовский розбив, а, просто а, отварной сюидовский, ну, сюидовский пожаренный, просто отварной, это приготовлено классическим способом, и это та самая лопатка, которая готовилась а, 8 часов. Итак, я предлагаю сейчас а, а, приготовить а, сразу, а, вот, то есть, ну, из одной заготовки, приготовить сразу три блюда первое мы сделаем мы сделаем пасту такую классическую на сливочном соусе курочка с беконом как бы и посмотрим как это занимает времени так нарежем курочку Чтобы всем хватило просто. Посмотрим нам принцип, как, как до как доготавливается э, этот сюидовский полуфабрикат. То есть это мясо готовность у него там 95% на данный момент. Если бы я поставил температуру 65, то как, как, получил стопроцентно готовый продукт. А, когда у меня. Родилась первая дочь. У меня их три просто. Вот. Да, три дочери. Родилась первая дочь. С 7 месяцев супруга сказала, что нужно ну, начать добавлять в рацион мясо Я там не заморачивался. Я готовил всю видовскую курицу. Единственное, я готовил для ребенка ее на температуре 70 градусов. Вот. 70 градусов. 30 минут точно так же. Вот. и после этого она с ним уже там его блендерила, все как бы, у нее всегда лежала заготовочкой в холодильнике. Ну, было очень удобно. Так, вот это я просто обжарю на сковородочке. Оп. Вот. А, а, с, этим, с этим кусочком этот кусочек мы тоже просто быстренько обжарим и добав сделаем из нее питу да Здесь вот так вот нарежу небольшими кусочками ее ну, чтобы в пите удобно было ее кушать Вон. У -у -у -у. кусочки мы обжарим э -э -э, в парике температуре 200 градусов даже 220 давайте пусть пока работает То есть вы посмотрите что не там не там она не сохнет так для курочки сейчас мы подготовим еще возьмем бекончик будет достаточно <свист> а, ну, белого венца и э, ну мы, блин ага. спасибо большое О, можно в принципе за параллели до да, процесса чем ох, влага просто была вода была не увидел сразу чем отличается процесс там ну во-первых в оке, переборщил в Оке очень удобно готовить пасты то есть Вопреки там понятиям, что вок -то только для паназиатской кухни, э, то есть пасты, супы, супы, которые ну, не нужно там готовить э, в разных сковородках, ух ты, пусть немножко остынет, не, не нужно готовить там, ну, там без картошки я так называю, да, супы, э, воки прекрасно тоже готовятся. Вопреки традиционной технологии Мы бы сначала, если бы сейчас готовили пасту из сырой курицы Мы бы сначала обжарили курицу Потом бы добавили бекон Дальше там вино, сливки и пасту Тут у нас как бы все продукты готовы Бекон добавляется первым делом Потому что, ну, скажем так Нам больше-то от, от, от него надо э, поймать этот эффект да. Очень быстренько обжаривается Плюс индукция дает возможность, ну увеличить скорость обработки тепловых тепловой обработки продуктов дальше добавляем курицу тоже ее достаточно быстро обжариваем для того чтобы а, такой сбить такой эффект варености до да, продукта то есть немножко увеличивается расход масла при использовании сьюидовской продукции ну незначительно на самом деле и а, все это компенсируется а, процентами а, закладки как бы ну, а, веса брута добавляю винца еще немного винца даю выпариться добавляю наших густых сливок О! хотя 23 процента написано на сливках видимо уже старые немножечко даю протушиться О, отлично Масло заиграло. 10. я Не нажал на температуру, да? Ламп на сковородке. И добавляем пасту. О, вроде паста была из твердых сортов пшеницы, но все равно слиплась. На всех хватило ой-ой-ой, пропустил ну что, будет жареная. То есть, видите, да, скорость приготовления, то есть ну приготовление занимает какие-то сущие, на самом деле, секунды. Паста у нас готова. Это, видимо, сковородка сама по себе такая. Давайте для питы я быстренько здесь тогда обжарю, чтобы уже не ждать пара томат. Достаточно. Пусть стоит. Вдруг пригодится. Так, ну предлагаю. Предлагаю собрать питу сначала, да? Из самого такого. Так, сделаем такую питу. Я вчера уже показывал, да, питу бигтейсти с фирменным секретным соусом компании Макдональдс. Сейчас вообще стритфуд, э, там или фастфуд, как угодно его можно назвать, набирает бешеную популярность. Ну, это и понятно, что э, люди уходят в более демократичные форматы, да. Соответственно, почему бы в нашем меню кухни, думаю, где-то на три штучки должно хватить, почему бы в формате нашей кухни, да, как бы, ну, не использовать этот момент. Так, питу нам надо будет прогреть. Давайте сначала соберу салатик. Классический такой вариант сделаем. Там микс салата. Возьмем свежий огурчик. в принципе, я думаю, что достаточно будет сюда. Вообще, здесь все будет решать соус, да? Чуть-чуть овощи подсаливаю всегда. Так здесь сыр, я говорю, классический такой вариант биг тесте сделаем. Питу подогреваем, ну, чтобы ее расслоить. Можно это делать и на мангале, и просто на прижимном гриле, на контактном. И накладываем нашу нашу начиночку в чем здесь будет особенность да то есть вы кладете начинку но мясо должно быть у вас подогрето то есть вы в последний момент как бы ну то что я сделал обжарил мясо вы это делаете в последний момент всегда то есть мясо в пите должно быть ну теплое Оставляем место для мяса, но перед тем, как положить мясо, мы добавим немножечко маринованного лука, ну, мне нравится он по вкусу, и добавим того самого секретного соуса, да? Соус биг тести. Ай, немножко переборщил. Дальше выкладываем наше мяско. Так, ну, на две не хватило, ладно, одно оставим, со свинины сделаем. Хотя а чё, вот отсюда сейчас возьмем. второй кусок уберем. Вот. Ну и в классическом варианте, раз это биг тесте, добавим сырика. его подогреем со стороны сыра да я специально положил чтобы сыр немножечко расплавился На прижимном гриле, естественно, будет там удобнее, но опять же надо понимать, куда вы еще этот прижимной гриль используете. Ой. Так, выложим нашу пасту. Не будем мудрствовать. Биться над красотой. Нам главное попробовать понять, как себя продукт повел, да? В сочетании с разными компонентами я имею в виду. Так, ну эту грудку не буду давать пробовать. Ну, хотя почему нет. Тут только краешек сырой был. А нет, она сырая здесь. Ну, не буду вам давать ее пробовать. То есть здесь будет, в принципе, понятно, да, что к чему. Можно туда на столик поставить, вдруг кто-то захочет допинать. Далее предлагаю вскрыть наши. Ух ты! Вот я их про них-то забыл. Оп. Сейчас они отойдут быстро, то есть не успели. Далее я предлагаю вскрыть наши овощи. И ну, мы попробуем сейчас просто, как они себя ведут после того, как отварили. И обжарим сейчас их на воке, а чтобы, скажем так, запараллелить. Еще и свининку вскроем всю ядовскую. И то есть я их сейчас просто на воке обжарю, там, добавлю. Ну, просто кисло-сладкий соус, такой классический вариант. из свинина с овощами, как бы вок получится кисло-сладким. Ну и в сыром виде дам попробовать, кто желает. А? Да, просто холодные овощи. Ну, разогреть их проблем нету. Так, у нас одноразовые тарелки интересно остались убежал у меня да так ну ладно скрываем потери по массе здесь остаются, ну минимальные получаются то есть гораздо меньше чем при варке основным способом вот. обратите внимание что жидкости ну Практически нету, да, чуть-чуть все равно выделяется, потому что все-таки это овощи. Вот. Но внешний вид овощей то есть очень радует. Так, и свининка наша. Я их сейчас на воке обжарю со свининой. Нет, и сырые оставлю, да. Вот такая лопатка неправильной формы была. Прекрасный внешний вид на разрезе. Сейчас нарежем для жарки. Так, вот, совсем жирной части не буду. Точно так же, ну, при желании, то есть, если взять более там аккуратную часть, да, это какую-то взорванную просто мне часть дали. Можно готовить из нее те же самые стейки, в том числе, вот, ну, про бизнес-ланч, например, говорили, да, там, про ланчи. Быстро, никогда не будет у вас стопа, то есть всегда можно будет обслужить любое количество народа. Так, ну, я думаю, хватит. Так, ну, часть вообще отложим. То есть их можно просто разогреть там на пару или разогреть, если они распорционированы в том же вакуумном пакете. Пожарить можно там хоть с теми же креветками, да, с хоть э, с той же говядиной. Ну вот просто для разнообразия, чтобы понимание было. То есть давайте пожарим со, со свининой. Так, а как думаете, вот э, в данной ситуации, что мне нужно первое бросить, мясо или у а, меня все готово? А? Нет, надо мясо все-таки бросить, потому что мы хотим дать ему лег, ну, легкую поджаристость, колер, да. Вот. А овощи уже, соответственно, будут это... Ну, только, да, как бы прогреваться в этой массе. Вок уже нагрелся. Так, а где у меня лопаточка-то? На такое, на такую быструю готовку еще, не, не рассчитано производство. Да нет? Калируем мясо. А тарелочки одноразово у нас остались. А то я... А? Ага. Ага. То есть буквально считанные секунды мяско поджаривается. При работе с воком не забываем, что всегда нужно э, добавлять для припарки немножечко влаги. Закидываю овощи. Там влаги нормально. То есть помним, да, у нас все мариновано, все уже солью с перцем соответственно специи никаких добавлять я не вижу смысла единственно сделаем вариант М, запах пошел даже температуру бы увеличил что-то слабенько Добавлю соус Опять же, при массовом приготовлении да, э, Можно все это выложить на противень Перемешать И дать ему тепловой удар В томате. Ну, то есть, если это банкет какой-то там, или какое-то там а, обслуживание, либо кейтинговое выездное мероприятие. Потолще, чтобы не расплавило тарелки. Горит. Так, ну сейчас Сейчас я вскрою Наши маринованные овощи да. Только Прошу пока не бросаться У нас осталась еще рыбка Покажу сейчас рыбку Вскроем Вот. И уже одновременно Все можно будет попробовать Итак, вот у нас помидорки Которые мы готовили На 55 градусах, мариновали, да я там на правах попробую. Первый. Маринованные овощи через сутки надо обязательно будет достать и переложить в контейнер. Мы варили их 20 минут. Так, это наши цукини. Ну это, скажем так, интересные такие варианты гарнировок или ингредиенты для салатов в зависимости от того, то есть, ну, какие цели стоят. Не представляете, как вкусно. Просто... Uh, овощи на самом деле получаются, ну вот, uh, как это сказать-то вот, они получаются, хоть они вроде и маринованные, да, но они остаются живыми. И uh, вот в этом преимущество для меня, да, то есть все там инструктивные, полезные вещества, ну, все, что в них есть, скажем так, хорошего, все это, ах, блин, ладно, ничего страшного, не подскользнитесь только. А это у нас просто которые лежали, то есть их, да, просто мариновались. По внешнему виду практически не отличаются, да? Так, и осталась у нас последняя наша вкусняшка. достать это наша рыбка Можно так брошу все-таки да я его тоже предлагаю ну там штучки 3 оставлю просто после света да, чтобы попробовали остальные обожгу то есть еще раз напомню была большая проблема с рыбой потому что ее было тяжело во-первых доготовить то есть ее доготавливали методом всегда теплового удара потому что она очень нежная получается и э, там если ее жарить например на том же гриле она всегда разваливалась даже сейчас вот я буду ее вскрывать то есть если обычный пакет я просто сверху там да вскрываю этот я с этой стороны надрежу с этой стороны надрежу Ну, это уж совсем уж сложно. И плюс опять надо ловить температуру, чтобы эта пленка пищевая э, ну про пробила, да, как бы. То есть доп дополнительный барьер появляется. А вот сейчас посмотрите. Все остается прекрасно. Так, вот это мы обождем. А вот это оставим попробовать в сувидовском варианте, в чистом. Никакого масла не нужно, никакого жира. Ну, единственное, что я сейчас готовил без соли и без перца. да. Я всегда предпочитаю лучше подсолить перед тем, как будем ну, подогревать. там или... ну, Сейчас хочу, чтобы вы попробовали как бы в том виде, в котором она есть. желание можете и со стороны кожи ее заколировать но не вижу смысла да а Не пал? Ну, продукт уже вареный, уже произошла динатурация. Дина... Можно там смазать сливочным маслом, ну, колер, колер сильнее, но это все как бы лишнее, это все уже перебивает вкус, да. При этом, понимаете, внутри-то она остается как бы, ну... Та самая Свидовская, а? Можно, но очень часто как бы, тут повара пересушивают. Вот таким образом ее тяжело как бы, горелкой до внутри пробить. А вы можете ее разогреть в пакетике перед тем, как будете колеровать? Ну не можете, а вернее так, так и надо делать его. Обычно же она, получается, порционная будет. Да, в кипящую воду, то есть, ну, уже, то есть до кипения довели воду и буквально ее на 3-4 минутки бросили. В принципе, достаточно, да? Разница видна, да? Кто скажет, что это не пожаренное? Пожалуйста, добавляйте любой соус. И... Нет, тут, ну к этой, вот эту я да. Когда вот таким образом я подаю, я стараюсь как бы ну, максимально там, на две трети хотя бы закрыть ее соусом, потому что все-таки вид ну, непрезентабельный. Вот. С этой рыбкой как бы смысла в, этом, ну, смысла в этом нет. То есть соус прекрасный или в соуснике, или лярдышком ляжет. Ну, коллеги, на сегодня я предлагаю закончить, этот мастер-класс у нас не последний, будем еще не раз встречаться в нашей лаборатории, в лаборатории Apache Lab. На завершение прошу попробовать, ну, самое, наверное, вкусное, что сегодня есть у нас, вот, и всегда рад вас видеть, находите меня в ВКонтакте, в Фейсбуке, то есть зовут меня Насыров Фильдар, всегда рад, всегда рад Помочь, рассказать, подсказать, если какие-то проблемы. Вот. Всего вам хорошего.